День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов. Снимать данное видео я очень долго не хотел, все надеялся на чудо, но чудо не произошло. Пора чудес прошла, к сожалению. Данное видео планировалось как отзыв на курс Дмитрия Комарова YouTube 2014. Но получается, что это больше отзыв не на сам курс, на службу техподдержки Дмитрия Комарова. Точнее, на отсутствие службы техподдержки Дмитрия Комарова. Друзья, если честно, я не понимаю вот этой ситуации вообще. То есть, Зачем раскручивать себя, свой бренд, то есть, приглашать людей и потом просто-напросто по-хамски с ними относиться. То есть вообще их не замечать, игнорировать, выставлять их какими-то дураками. То есть вот этот вот э, сервис по-русски, он меня в реальной жизни напрягает, в интернете просто раздражает. То есть люди, которые вообще-то должны помогать Дмитрию Комарову, то есть службы техподдержки, как никогда, они не просто не помогают, они просто-напросто мешают ему работать. У меня была уже информация о том, что служба техподдержки Дмитрия Комарова не отвечает. Но мне как-то самому вот не очень верилось. Потому что сам в службу техподдержки не обращался, потому что вроде бы как бы все понятно и ясно. Но вот 8 марта этого года у меня появилась возможность такая проверить, как это все-таки работает вот с выходом вот этого курса YouTube 2014. Я проверил, опять же провел тест-драйв на себе и могу сказать... С сожалению, что служба техподдержки Дмитрия Комарова оставляет желать лучшего. Но по порядку всем. Во-первых, всем, кто досмотрит данный ролик до конца и подпишется на канал, будет от меня подарок. А подарок очень хороший, стоимостью 3000 советских рублей. Особенно он будет интересен всем, кто интересуется темой YouTube. Почему именно YouTube, друзья? В интернете очень много есть сейчас возможности заработать достаточно много, но у большинства проектов заработка в интернете есть один такой недостаток, что эти проекты недолговечны то есть людям приходится метаться из одного в проекта другой. YouTube это вечная тема. YouTube переживет любой интернет проект. Плюс YouTube тема не просто вечная, она еще и благодарная. Вывести ролик в YouTube на первую позицию не так уж и сложно. Вот посмотрите. Автокликер для ОЯ, то, что я сейчас в последнее время занимался. Вот два моих ролика по этому запросу по ключевому автокликер для ОИ занимают две первых позиции. И вот тут еще один мой ролик и вот еще один мой ролик. Вот что значит первая страничка YouTube, друзья. Первая страничка YouTube это значит первая страничка гугла если вы в Гугле наберете тот же, тот же самый ключевой запрос, то вот смотрите, опять же, вот ролик занимает первую позицию. Вывести свой сайт на первую страницу Гугла можно, но это требует громадного количества времени и еще большего количества денег. В Ютубе все это можно сделать либо бесплатно, либо с очень небольшими денежными вложениями. Но это не самое главное. Самое главное является следующее. Тут дает трафик. То есть, когда я слышу рекламу каких-то автоматизированных систем, там, сбора, продажи и так далее, то есть мне всегда интересует один вопрос а откуда возьмутся люди на эти сайты воронки на эти страницы захваты откуда то есть откуда будет гнаться трафик то есть сколько нужно будет вложить людям купившие такую автоматизированную систему чтобы организовать трафик на свои проекты очень много людей которые зачаровываются заработки в сетевых структурах там, по мл интернет проектах каких то это все происходит из за того что люди просто не могут найти себе рефералов то есть последователей, то есть найти людей свою структуру то есть они не могут организовать трафик на свои реферальные ссылки а youtube такой трафик дает причем трафик целевой трафик недорогой но еще одна такая тоже приятная вещь Вот смотрите то есть вкладывая деньги в продвижение каких-то своих роликов выводя их там на первые странички YouTube, youtube вам за это еще и доплачивает вот посмотрите вот видите может быть какие-то небольшие деньги надо оплачивать мелочь но но приятно вот такие основные моментики которые прям на поверхности лежат у youtube и заставляют скажем так, меня заниматься этим этим youtube то есть это не просто интересно но и практически полезно поэтому все что происходит в плане youtube меня интересует я отслеживаю все новинки и за деятельностью Дмитрия Комарова я внимательно слежу. Вот к 8 марта Дмитрий Комаров решил сделать всем подарок. Дмитрий Комаров продавал свой курс YouTube 2014. Причем посмотрите внимательно, что в этом курсе. То есть тут громадное количество интересных и полезных тем. Прям вот правда, очень-очень интересных тем. Причем к празднику этот курс продавался со значительной скидкой. Но меня больше всего интересовало даже не это. То есть меня больше всего интересовало Дмитрий Комаров обещал дать лицензию на этот курс. То есть всем, кто купит данный курс, предоставлялась еще и лицензия, личная персональная лицензия. Кто представляет, что такое партнерские программы, кто знает, что такое реселлинг, ну, меня поймут. То есть, кто не знает, скажу проще, то есть, обладая лицензией, можно было продавать этот курс от своего имени, устанавливая на него свою цену, делая у него свою партнерскую программу и так далее. То есть, такой вот прям был классный подарок. Значит, я, естественно, купил и, естественно, начал ждать вот этой вот персональной лицензии. Я вообще уже в последнее время не являюсь сторонником покупать какие-то обучающие курсы. Почему? Потому что, во-первых, все, что нужно, есть в интернете в свободном доступе. Если уже платить за что-то деньги, то желательно за какие-то тренинги, онлайн-тренинги, то есть не записанные, а именно в онлайн-режиме вы можете задать вопросы спикеру и получить в реальном времени на них ответы. И тренинг все-таки стимулирует учиться и получать какие-то практические знания. Значит, этот курс я купил только вот из-за этой замечательной обещанной лицензии. А, ну, тут в качестве рекламы сразу говорю, это да, реклама. Единственный курс, который я куплю, однозначно куплю, я уже на него даже денежки отложил. Я куплю курс, посвященный Ютубу от Ильдара Гузаирова. Почему покупаю, почему куплю курсы Эльдар? Дело в том, что Эльдар сам очень позитивный человек, его приятно слушать просто как человек. Очень много знает о YouTube, о продвижении на YouTube и такой позитивной манере все это очень рассказывает. Плюс этот курс Эльдар делает с Дмитрием Поповым. То есть Дмитрий Попов, он лично для меня, и не только для меня, для большинства людей, которые что-то изучали в интернете, является критерием качества инфопродукции. Вот этот курс этих двух иенев я обязательно для себя куплю. Значит, Возвращаясь к Дмитрию Комарову, повторюсь, купил его только исключительно из-за лицензии, которую мне обещали предоставить сотрудники техподдержки в течение Двух, либо сорока восьми часов. Так как это все было по праздникам или под праздник, я, естественно, решил немножко подождать, потому что не через два, не через десять, не через даже сорок восемь часов а, никакие сотрудники со мной не связались. Я думал, что праздник службы техподдержки, наверное, женщины, а, наверное, они отмечают этот праздник. Вот, но когда уже через три или через четыре дня никто не ответил я несколько был удивлен я не люблю просто тупо сидеть и ждать я начал немножко рыть смотреть что же что же все-таки пишут люди о дмитрии комаров естественно я в первую очередь начал с канала на YouTube. вот канал Дмитрия комаров ну во-первых, что хотелось бы сказать для человека, который занимается Ютубом, на своем канале, иметь всего лишь тут семь видео. Возможно, невозможно, а точно это видео в открытом доступе. В закрытом доступе лежит значительно больше. Хотя не открою никакой тайны, что все, что лежит в закрытом доступе у Дмитрия Комарова, можно найти в открытом на Ютубе. Но давайте почитаем что же тут пишут люди э, под видео вот посмотрите прямо вот в самом популярном приглашении бесплатную школу да? добрый день, оплатила два ваших курса два дня назад, уроки не пришли ваша служба техподдержки молчит, прошу разобраться в данной ситуации далее Дмитрий, прошла вас бесплатный курс сделала оплата на платный курс Почему мне никакие уроки не приходят? Так с вами связаться. Но это тоже вопрос. Вот. Давайте посмотрим, что еще есть. Так, ну это тот же самый комментарий. Это я тут что-то комментировал. Вот, поискав информацию на канале Дмитрия Комарова, я зашел к нему на блог. И там тоже решил почитать, что же пишут люди. И был еще более, мягко говоря, удивлен. Здравствуйте, Дмитрий. Вчера купил у вас замечательный курс по засекреченной темы по заработку. Меня предлагают купить его снова, а курс так и не выслали. Я, можем, я между прочим, покупал у вас и все существующие уроки. Но вот тут даже кто-то что-то отвечает, но ссылаются опять же обращаться в службу техмотежки, которая молчит. А вот этот вот комментарий меня просто убил. Вот посмотрите. Добрый вечер, Дмитрий. Я победитель розыгрыша. Я ответил вам на письмо, которое пришло мне на почту. Жду уже пять дней обещанного канала. Так и нет. Не пришло ни от вас, ни логин, ни пароль, ни одним словом в письме по этой теме. Сколько надо ждать, сообщите, пожалуйста. Вот. но вот тут ответили. Тут вопрос в канал. Вот тут ответил даже сам Дмитрий Комаров. Я тут тоже что-то писал. А, ну да. Вот, но мой комментарий э, все еще ожидает модерации, хотя я его писал 8 марта. Сегодня уже все-таки 25 и никак он не пройдет модерацию, никак не появится на сайте Дмитрия Комаров. То есть, видимо, техподдержки некогда читать комментарии. Но, ладно. В общем, когда я убедился в том, что как бы не только мне отвечают, вот. Как-то желание работать с Дмитрием Комаровым немножко у меня приостыло. И я решил э, проверить все-таки службу техподдержки по максимуму. Я им просто написал письмо с просьбой вернуть мне мои деньги. Вот. Э, ну, вот это вот переписка со службой техподдержки. Вот посмотрите по числам. Я им написал первое письмо 8 марта. да? А потом я им написал у меня никто ничего не отвечал 16 марта еще написал И вот только начиная с 21 марта У меня пошла переписка Со службы техподдержки Дмитрия Комарова То есть они ждали где-то порядка Ну сколько 13 дней видимо это выдержка Но вся эта переписка Свелась вообще ни к чему Вот она вся эта переписочка ну, я специально буду Пролистывать медленно кому интересно, почитайте то есть смысл этой переписки свелся к чему я просто попросил вернуть мне деньги потому что мне не, пришли, не прислали личную лицензию вот. никто со мной не связывался и если честно сказать, после просмотра этого курса у меня пропало всякое желание его продавать, потому что курс носит чисто рекламный характер. Практически ценного в этом курсе нет. То есть пройти бесплатную школу значительно полезнее, чем покупать вот этот вот курс, в котором дается обзор. И обзор не YouTube, а дается обзор курсов, которые выпускал Дмитрий Комаров. То есть через слово идет ссылочка на хотите знать подробности или грязные подробности покупайте вот этот вот продукт. Но самое неприятное то, что служба техподдержки так мотивирована, мне ничего и не объяснила, почему они мне не могут вернуть деньги, хотя в принципе нормальная ситуация того, в том, что если вас что-то не устраивает вы можете попросить свои деньги назад. Причем за что попросить? За инфопродукт. Но служба техподдержки то молчала-молчала, потом стала что-то отвечать, но лучше бы просто продолжали молчать. Друзья, какой я из этого делаю вывод? Из этого я делаю только один вывод, что покупать что-то у Дмитрия Комарова вы можете в одном случае. Если вы на сто процентов уверены в том, что? У вас не возникнет никаких вопросов техподдержки. То есть вы совсем сами разберетесь. Вот если у вас есть такая стопроцентная уверенность, то тогда да, покупайте. Если у вас такой стопроцентной уверенности нет, то покупать у Дмитрия Комарова я вам ничего не рекомендую. Потому что получить какой-то вразумительный ответ на что-то вы не сможете. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И, конечно, для такого бренда, который выстроил Дмитрий Комаров, такая ужасная работающая техподдержка, она просто-напросто дискредитирует Дмитрия Комарова и все, что он делает. Конечно, кто-то тут может сказать, вы знаете, сколько людей у Дмитрия Комарова? Он не может каждому ответить и так далее. Я не знаю, сколько людей у Дмитрия Комарова, но знаю одно, что однозначно меньше, чем, например, ВКонтакте. Вот. Но почему-то служба техподдержки Контакта отвечает. Причем отвечает, помогает. Почему этим не занимается Дмитрий Комаров? Ну, я этого не знаю, не могу объяснить Ну а теперь обещанный подарок Если вам интересен метод заработка на Ютубе То вот этот вот курс тысячи 2014 Плюс моя техническая поддержка Возникнут вопросы, звоните, я помогу Значит этот курс вы можете забрать абсолютно бесплатно Либо нажав на кнопочку в этом видео Либо нажав на ссылку в описании данного видео Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Пожалуйста, нажимайте нравится. Буду вам очень признатель. По всем вопросам обращайтесь, Skype, помогу, отвечу. До свидания.